Как-то одна соратница пишет в дневничке. «Сегодня была в компании употребляющих алкоголь. День рождения у сотрудника. Предложили употребить. А я спрашиваю, вы знаете, чего пить будете?» «Нет. Мочу дрожжей, да еще с газами, да мозги разрушите, дураками станете, детей дураков нарожаете. Они рот разинули. Это кто ж тебе такую гадость-то сказал?» Она говорит, «Профессор Жданов сказал. Иди отсюда со своим профессором, пока не удавили обоих. Она поспешила поделиться радостью новых научных открытий, а получила по носу, и правильно сделали, что дали по носу. Дело в том, соратники, что вот те люди, с которыми вам придется общаться после окончания наших курсов, знайте, это глубоко верующие люди. Эти люди верят и поклоняются страшному алкогольному дьяволу. Они верят в этого дьявола и ему поклоняются. Каждый праздничек поклонится, Рюмочку пропустят, что ты дьявол обидится. В субботу-воскресенье бутылку поставят, Не пропустят. Некоторые уж до такого фанатизма в этой вере дошли. Среди ночи пьяного буди, Давай, давай, без закуски, он уже фанатик. А она пришла и начала над их этой верой Алкогольной издеваться, правда? Но она же издеваться над ними начала. А такое кто потерпит? Со своим уставом чужой монастырь не ходи. А уж если пришел... Так ты чувства верующих уважай, они же искренне в этого дьявола алкогольного верят. Но и в свой монастырь уже тоже не пускай. У меня в девяностом году в Академгородке на занятия две сестры привели своего родного брата. Брат у них был законченный пропитый алкоголик. Он семь раз добровольно лечился у наркологов и срывался, запивался. Они его три дня караулили, на четвертый день он сказал, что ему это интересно, а на последнем занятии у нас осталось время. Выступали соратники, и он руку тянет. Владимир Георгиевич, можно я выступлю? Я говорю, да ради Бога. Он вышел и говорит. Дорогие соратники, вы, наверное, все на меня обратили внимание. Меня сюда привело страшнейшее горе. Я был законченный пропитый алкоголик. Семь раз лечился, не помогало. Я уже никому и ничему не верил. И вам, Владимир Георгиевич, честно скажу, до пятого занятия я тоже не верил. Не то, что я вам не верил. Я не верил, что это писанина, и эти ваши лекции мне помогут. Но на вашем пятом занятии я вдруг ясно понял, в чем была моя ошибка у наркологов. И как только я это понял, я в эту секунду понял, что я теперь вылечился и вылечился навсегда. Огромное вам спасибо, руку жмет, на место идет. Я говорю, да что же вы поняли-то, вы объясните. За секунду человек от алкоголизма навсегда излечился. Вы где-нибудь слышали про такое? Я ни разу. Он говорит, ну-ка, конечно. Моя единственная ошибка у наркологов, он говорит, заключалась в том, что все семь раз, когда я шел домой из лечебницы, я шел с одной и той же мыслью в голове, что пройдет какое-то время, и я смогу пить, как все. Вот все семь раз с этой мыслью я шел домой. Ну, думаю, год не попью, а потом сультурно, умеренно по праздникам, и в такие запои уходил, вспоминать не хочу. И только на вашем, говорит, пятом занятии до меня наконец дошло. Что надо раз и навсегда проклясть Этого страшного алкогольного дьявола Его надо проклясть раз и навсегда Я этому дьяволу, он говорит, мать родную снес Он мать пьянкой в могилу загнал Я этому дьяволу две семьи снес У него две жены без отцовщину По стране детей растят Я этому дьяволу профессию снес Талантливый инженер 18 защищенных авторских свидетельств Медаль от ВДНХ до метлы, до тюрьмы допился. Я, говорит, этому дьяволу здоровье снес. Я этому дьяволу деньги рюкзаками таскал. Да чтоб я на него глянул. Вот он же трезвый бог-то. Вот ведь молиться на что надо. Огромное, говорит Владимир Георгиевич, вам спасибо за то, что, наконец-то, вы помогли мне опрести трезвую веру. И тут, соратники, я сам, наконец, понял, чем я занимаюсь на методе Шичко. Три года я вел занятия, было имя, результаты, но я не понимал, что я делаю, а он мне объяснил. Оказывается, я вас всех, вот таких разных, пришедших сюда совершенно по разному поводу, за эту неделю я вас всех стараюсь обратить в трезвую веру. И то, насколько мне и вам удастся вас обратить в трезвую веру, настолько вы в своей жизни решите все свои проблемы со здоровьем, со зрением, с работой, с семьей, жизнью вообще решите все проблемы, если удастся обратиться в трезвую веру. Аналогия с верой стопроцентная. Человек обрел новую веру, чтобы в ней укрепиться, что он делает? Молится. А мы что делаем перед сном? Пишем свое самовнушение. Это наша молитва в вере трезвого здорового образа жизни. И тут я начал анализировать свою работу и пришел к выводу, что с первой минуты первого занятия Моя группа делится на две части. Ни на молодых пожилых, ни на мужчин женщин нет. Группа делится на людей, которые верят в Бога, и на людей, которые верят, что Бога нет. Причем для людей, верующих в Бога, метод Шичко настолько прост и понятен, люди пришли расстаться с пороками. А Шичко нашел метод научный, как помочь человеку расстаться с этими пороками. А вот те люди, которые верят, что Бога нет, им надо еще пять дней доказывать, что это пороки, что с ними обязательно надо расстаться, если хочешь ты очистить сознание, душу, тело, восстановить свое здоровье, зрение. И тут я задумался, о а чем люди, верующие в Бога, отличаются от тех, которые верят, что Бога нет. И я понял, что люди, верующие в Бога, они идеалисты. У них в голове записан идеал, представление об идеальнейшем человеке. А у человека гордыня разыгралась, да, я Бог. А его Бог курит, его Бог пьет, его Бог семью гоняет, а совесть его при этом не мучает. А при чем тут совесть, если он и есть тот самый Бог? Я очень много езжу по стране, и вы знаете, вот там на периферии мне очень часто задают страшный вопрос. Часто, часто? и очень страшный вопрос. Меня спрашивают, Владимир Георгиевич, вы там в Москве с большими людьми общаетесь. Скажите, пожалуйста, когда нам придет конец. Вот люди понимают, чем-то страшным все это обернется, но вот когда, когда этот конец-то придет? И вот в том же Новокузнецке я как-то вечером после занятий пошел в магазин хлеба купить, а там магазин круглые сутки пойлом торгует, а ночами хлебом приторговывает. Я подхожу к этому магазину, стоят молодые мальчишки-девчонки лет по 16. Все это единого стоят пьяные. Все до единого стоят с сигаретами, Все до единого громко разговаривают, Они не разговаривают, они а матом матерятся между собой. Я, взрослый человек, мимо них прохожу, Ни один из них даже не замолк и даже не покраснел. И вот когда меня спрашивают, когда нам придет конец, Я очень боюсь, соратники, что конец-то нам уже пришел. Вот оно уже выросло поколение — которая даже не понимает, что они со своими душами вытворяют. И вот это состояние в обществе, когда люди грешат и не осознают того, что они грешат, оно и наступает пред, так, перед так называемым концом света, и называется это состояние «греховный сон». Запишите все. «Наше общество опустили в греховный сон». На сегодня, соратники, наша страна переживает страшеннейшее время, страшеннейшее время, поверьте мне. Вот это видимое благополучие — это нефть 65 долларов за баррель. Так только обрушат все, мы нищие, у нас вообще. У нас в Новосибирске разрушены все до единого завода. Единственный завод круглые сутки — винап годит пиво, вино и водку на всю Сибирь. Мало этого, рядом гигант построили Красный Восток, чтобы уж совсем пивом запоить всех утопить в этом пиве. У нас уже уничтожено наполовину сельское хозяйство, поля уже бурьяном заросли. Уничтожен научный центр мирового класса Новосибирский академгородок. Но это соратники. Еще не самое страшное, что эти демократы-реформаторы делают с нашей страной и нашим народом. Мы это все еще можем восстановить. И наши отцы и деды за пять лет страну после войны из руин подняли, за пять лет подняли. Мы еще все можем восстановить. Самое страшное, что сейчас делают, это второй раз за 80 лет уничтожают нашу национальную идеологию.